Давайте вспомним 2019 год, декабрь. Вышел ролик с Ильей Монеси на этом канале, который собрал полтора миллиона просмотров. Про него мало кто знал, и этот ролик помог в его медике. Я думаю, что многие узнали после всего этого движа. Так, меня зовут Илья, мне 14 лет, я играл в команде с Руфаером, Вот, Стоп, давай заново. Сейчас результаты Ильи Моноси вы видите сами. Он играет в команде g его выкупили за миллиона долларов, как минимум. Это превосходная цифра, это превосходная возможность и демонстрация того, насколько все это возможно с каждым из вас. Но шанс очень маленький. Не верьте в это просто в тупую. Нельзя, нельзя. Это шанс на миллион, а может быть даже и больше. Но сегодня я рискну и сыграю All -in. Я вам покажу второго Илю Моноси. Второго такого же человека, ему 15 лет, и он не хуже. Да, статистика нашел ТВ, сейчас у него 1.0. Но это в У меня тоже нашел ТВ статистика 0.78. Но я играю то лучше. Ситуация копия, как было с Ильой. Его, правда, никто не знал. Сейчас такая же ситуация с Даней, Но он уже играет в команде Team Spirit. Два года я его хантил, но не успел. Спирит его забрали. Ну, это к счастью, потому что я в итоге все равно состав свой не открыл. Господи, какой же я. Клоун. Ну давайте начинать, всем желаю приятного просмотра и не забывайте о том, что у меня есть телеграм-канал, который сейчас у вас на экране, просто напишите в поиске телеграма Эрик Шоков, либо Эрик Сука и откроется мой канал, где прямо сейчас идет розыгрыш на то, что я не озвучиваю. Зайдите, посмотрите сами и просто нажмите на кнопку «Участвую». Давайте собираться в одной социальной сети, потому что все остальное блокируется. Жду тебя после ролика в телеге. но ну а сейчас мы приступаем к знакомству. Данил Донг Крышковец, 15-летний талант с пингом 100. Если мы говорили про его тв с очень плохой статистикой, то на Фосите все по-другому. Внимание. 28 АВГ подождите, подождите. и 1,56 КД. Если что, у Моноси 27 АВГ. Так что тут надо уже делать выводы. А нашел тебе такая статистика, потому Они, конечно, что играл не придешь, на своих позициях. Подождать. Тонко тот человек, которому я писал полтора года или два года назад о том, что... Бро, ты хочешь прокачку пока или нет? Он отказался. Сказал, что у него все есть. Я расстроился. Мне нужно было какого-то хорошего игрока найти. Но сегодня я записываю с ним ролик не в прокачке пока. А в той же самой рубрике, как было с Monosy Я вам показываю очень перспективного игрока От которого я жду какие-либо результаты Сегодня играет Monosy уже в джиту, А Донг в Spirit Academy Привет, Даня Привет, привет, Эрик. Я рад, что ты пришел сегодня в этот ролик Наконец-то у нас что-то получается Я тоже рад Встреча, можно сказать Расскажи, пожалуйста, что было с прокачкой Почему ты отказался? Ну, когда мне предложили... Прокачку, ну ты предложил прокачку, я только купил свой новый компьютер, обновил его более-менее. Ну и на тот момент мне показалось, что все хорошо, ну и я подумал, что есть люди, у которых более хуже условия, чем у меня, которым эта прокачка понадобится больше, чем мне. Окей, давай поговорим о том, откуда ты, сколько тебе лет. Ну я живу в Сибири, город Омск, мне 15 лет исполнилось. Два месяца назад А сейчас ты играешь за Запайсе, Team Спирит, Академию да. Только из-за того, что тебе 15? Ну, я думаю, что да Ну, по сути, в онлайне же можно играть, если тебе 15 Ну, на каких-то турнирах можно, на каких-то нет Тебе 15 лет, какой сейчас Элла на фесте? Сейчас у меня 4.700 Элла А Макс Элла? 4.900, 4.800 где-то Но я не, не гонюсь за Эллу как-то, все на это Не считаю это каким-то признаком мастерства Вау, а в 15 лет э, такое большое количество... Элла, сколько часов у тебя сыграно? Как ты вообще успеваешь все делать? Как ты учишься? Расскажи, пожалуйста, твой распорядок дня. Ну, у меня восемь тысяч часов всего наиграно. Насчет распорядка дня. Ну, я встаю, завтракаю, смотрю что-то по урокам. Еду в школу, приезжаю в школу и начинаю играть в Кс. Расскажи подробнее про свою учебу. Учусь я на 5 в среднем. Ну, ну средняя оценка, скажем, 4. Но стараюсь на 5 все вытягивать, потому что учеба тоже важная ступень жизни. И нужно не докидывать ее, так скажем. Мало ли что-то не, не, не получится с Counter-Strike. Mm -hmm, молодец. И как ты успеваешь делать у это? У тебя получается это? Ну да, все нормально. Но, правда, иногда учебы приходится жертвовать. Ну, типа, большую сторону контры. Ну, я родителям изначально кто что я учёбой буду жертвовать. И это будет выбор. Какая у тебя реакция родителей? Ты приходишь со школы, играешь, у тебя 80 часов за последние две недели. Какая у них реакция, как они на это смотрят? Да Никакая, но пока я хорошо учусь, пока у меня нет проблем со школой и с успеваемостью, но они никак, типа, этому не мешают. А ты зарабатывал уже с КС? -у? Ну да. Но я играл просто... Турниры маленькие, типа, там, по 500 рублей. Ну, один раз выиграл, ну, был крупный турнир на 1x1 на 50 тысяч рублей. Я занял третье место, получил 10 тысяч. Ну, и второй раз я с другом. В крупном турнире тоже на 50 тысяч, занял второе место, и мы получили по 18 тысяч. Это, ну, типа, все крупные заработки мои были. Я могу этот ролик назвать? Он в 14 лет, 4 700 элла, с пинком 100. Конечно, можешь. То есть у тебя по-настоящему пинг 100 в каждой игре, которую да, ты играешь? Да-да-да, конечно. На Германию, на Москву всегда пинг 100? А, на Москве 50, на Москве 50, но мы, ну, на Москве очень редко приходится играть, это какие-то отсыскабы Многие спросят, наушники, кресла, вообще все выглядит по-киберспортивному Многие, сам ты понимаешь, будут спрашивать, откуда это все появилось? Это заработок с КСа или помощь родителей? Ну, вообще все, здесь я купился на среднем Ну, в кресле мне родители помогли, это самая первая вещь, которую я купил С креслом? Да, да. Есть какая-то стратегия в этом? Ты знал наперед, что с креслом нужно быть аккуратнее, все-таки в спинах? Ну да, это я наперед понимал, что это за осанку надо беречь все-таки. Расскажи про ситуацию, с Team Spirit, как ты туда попал, как это все выглядит? Думал ли ты, что ты побежишь именно туда, или у тебя были ожидания в командах быть чуть уровня выше? Ну насчет команд уровнем выше нет. Но я прямо что я... Плюс-минус ну на этот уровень. Ну, это даже хуже, наверное. Я понимал, что если повезет, то я думаю, я попаду. ну А как попал? Ну, мне точно всех не рассказывали, но... Как я с той стороны вижу, я просто играл с Hub, CIS Challenger. В итоге меня заметил Scout Overdrive, позвал на тест. Мы сыграли пару ну, турниров, мини-турниров от Но ну, я хорошо себя проявил, и меня взяли. А какая у тебя ситуация по друзьям? Настоящим друзьям, вне КС Ну, у меня друга три близких есть, наверное, ну, даже два uh -huh. и все. то есть ты не полностью погрузился в КС То есть ты остался человеком, не киворг, все окей, да? Да не, я уже, так скажем, близок к этой стадии Близок к этой стадии, это очень печально Когда ты последний раз выходил на улицу? Если тебе это не особо нужно было, просто прогуляться просто прогулять. Сложный вопрос, ну, недели 13, наверное. Но это если мы учитываем, что я сам отлично выходил, что это была моя инициатива. Да, такие вот у нас дела. Я сейчас хот хотел бы с тобой поиграть в CS, пойдем на дуэли с ab Давай. Вопрос, играешь ли ты у нас вообще? Ну, да, я играю, какие... но только какие-то пользовательские режимы, ну, наподобие бы hop Surf, Ну, мне все нравится, хорошая сетка. Ну что, посмотрим, как ты стреляешься. Небольшая рекламная интеграция мы на сайте GDROP и у меня есть лайфхак. Лайфхак заключается в том, что мы можем открыть кейс любой. Потом вот это, вот это, все, что мы заработали, мы это продаем. У нас 3300 на балансе. Открою кейс с подарками 4 раза Потом я иду открывать зимний домик 5 раз. Сделаем контракт из всего того, что мы выбили. Мы потратили 1800 рублей, получаем 1300, да? Повторяем историю. Раз. И давайте вот так. 200, 100 и 1500. Я забираю сейчас полторы тысячи. Мы получаем этот скин и... Мы можем его сейчас продать Продаем прямо в стиме и покупаем любую игру, которую мы хотим То есть баланс можно <coughs>, обходить э, вот таким вот образом Понятное дело, изначально пополняя через сайт То есть тут есть Visa, мир, киви То есть это классное решение, как можно обходить такие ограничения по депозиту в Steam. Такая вот история, а я сейчас его оставлю, потому что это инвестиция Инвестиция в доллары, так сказать Ссылка на джедроп есть в описании Теперь это не просто сайт с кейсами, но еще и обменник Пришло время дуэли, мы запускаем shift up Веб-браузер запускается автоматически Собершок, это очень удобно, если кто-то хочет так сделать, просто зайдите в настройки сюда, веб-браузер и э, в хомпейдж поставьте Собершок.нет Хочу сразиться с мистером Донком, я выбираю Москву, потому что это самая удобная логация для Донка И выбираю сервер, куда хочу зайти, нажимаю скопировать и захожу сейчас зайдет на сервер зашел вызовет на дуэль вызываю ягами выбираю обычный режим до 16 раундов и все дуэль начинается можем играть желаете удачи посмотрим как ты стреляешься да, тебе тоже удачи так только я ты сегодня играл уже не, не. нет нет ну я тоже не играл сегодня я не запускал кс <как> добрый день я думаю что я так, что у меня не получается Интересно Слушай, без шансов на самом деле Неужели настолько все хорошо у тебя? Если что, я когда играл с Моноси на имке Я выиграл в 19 году я знаю. Да, и. смотрю Все, по... слушай, я очень хочу сейчас дуэли сыграть на мираже Так, если сейчас у меня будет такая же ситуация То я признаю, что я бомж Либо... нет, не не я не бомж Ты хорош Но я все равно бомж так вот кстати, а ты считаешься хорошим игроком? Давай немножко про твою скорость поговорим. Нет, не считаю себя хорошим игроком. Тебя проперли? По связи? Нет. Ты, ты играл с моноси? Нет. Никогда в жизни. Нет. Вау. Очень интересно. интересно. как у тебя с английским? Более-менее Ну, в Counter-Strike все нормально Достаточно Ой, Английский очень важен, это прекрасно Как у тебя вообще с токсичностью? Стараюсь как можно меньше рассказывать людям Я вообще в последнее время мало высказываюсь Как попал в организацию Легендарная Аимка прямо сейчас начинается Напоминаю, с Monosy мы играли И в тот раз игра закончилась с таким счетом вот. Я на самом деле не помню Так, ну что ж Начало за тобой. Ну, возможно. Слушай, реально, без шансов. Везят. Кажется, везят. Какая... Да, ну, сейчас же не везло. Победители не судят. Когда как. Молодые люди, печальные новости. Эрик теряет форму. Либо этот парень гений играет. Слушай, прям, я понимаю свои, все свои ошибки, но стреляешь все равно хорошо пойди. Что, по идее? пойди? Come back Слушай, я предлагаю еще одну сыграть, будет три, так сказать Хорошо, good luck, fun. Good luck, have fun. Не-не, срежь -не. неплохо. Хорошо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, вот это было жестко. Опять мой раунд. О! Что это? Это был Prefire Вот это все, я получил эмоции адреналина Я вот, слушай, нет, вот в последнем раунде я уже начал кайфовать от игры Блин, на имке это так прекрасно, господи Надо возвращаться, надо возвращаться во имке Серьезно, ну, э, в, первом, в первой игре я видел, что ты реально хорошо стреляешь А во второй я уже смог собраться Спасибо, бро, за игры Спасибо, что пришел Я думаю, ребята сделают какие-либо выводы Мне кажется, у этого парня есть будущее А почему бы и нет? В Моносе тоже не особо все верили. Когда был ролик, до сих пор ему завидуют. Господи, кстати, насчет зависти. Огромное количество людей до сих пор ему завидуют в любом проявлении. Что бы он бы не сделал. Он попал в джиту И до сих пор люди пишут о том, что его проперли. Не знаю. Мне кажется, это все из-за того, что он очень молод и... Появляется у таких же ровесников зависть, то что у него уже есть что-то, а у меня еще нет. Даня, спасибо то, что пришел. Я надеюсь, ты будешь продвигаться дальше. Надеюсь, мы будем поддерживать связь. Я тебя буду поздравлять с победами. А ты будешь играть у нас. Тебе тоже спасибо, я буду стараться. Все, бразер. Да, давай. На связи. Спасибо. Давай, удачи.